Трианекс. Реал-бизнес-тим. Всем привет! С вами Ася Стрецова. Я являюсь активным участником международной команды интернет-предпринимателей Trianex. И сегодня я расскажу вам, почему я сотрудничаю именно с компанией Brand Balance. Друзья, перед выбором какого-то своего бизнеса, а в частности интернет-бизнеса, встает, естественно, выбор перед разными компаниями. А перед выбором компании, естественно, препятствуют какие-то свои сомнения. Естественно, у меня тоже были эти сомнения. Но для того, чтобы развеять эти все сомнения, я руководствовалась критериями выбора. Итак, первый критерий для меня был это простой и уникальный маркетинг-план компании Брэйн Эбаданс, и 75% компании Брэйн Эбаданс выплачивает всей своим партнерам, это очень прибыльно. Второй критерий для меня был это уникальный, полностью натуральный, востребованный продукт, от которого я сегодня лично а, имею очень хорошие результаты, которые мне очень сегодня компонирует. Третий критерий ⁇ это был а, доступный вход в бизнес. Его не практически каждый. да, Абсолютно каждый может начать свой собственный бизнес а, с таким финансовым инструментом. Третий ⁇ это вывод заработанных средств с международной картой, абсолютно с любой точки мира, где бы вы ни находились, с любого банкомата. И пятый выбор для меня был ⁇ это... А, то, что компания Брэнни Баден стартовала совсем недавно, в 2014 году, но стартовала очень мощно, сегодня имеет хорошие темпы развития, и она их поддерживает. Итак, вот эти все критерии позволили развеять мне свой, свои сомнения. Итак, друзья, а еще я хочу вам сказать о том, что у нашей командой Трианекс есть инициативный совет и в этом инициативном совете принимается очень серьезные решения, очень серьезно подходит к выбору компании. и одной из компаний как финансовым хорошим инструментом была признана компания Brain Balance. то есть не придется мучиться со своими сомнениями, целый инициативный совет поработал над тем, чтобы, чтобы выбрать именно правильный финансовый инструмент. А также, друзья, сегодня я имею хорошие финансовые результаты, и а, почему? Потому что в нашей команде Трианекс есть автоматизированная система Трианекс, есть профессиональная, бесплатная именно для наших партнеров бизнес-академия Трианекс. Сегодня каждый может пошагово пройти свои темпы роста и получить свои первые, вторые, третьи и последующие результаты, двигаясь именно с нашей продвинутой трендовой командой интернет-предпринимателей Трианекс. Итак, друзья, Друзья, прямо сейчас присоединяйтесь к нашей команде Трианекс, Пишите мне в Skype или к партнеру, у которого вы увидели это видео. А с вами была я, Стрельцова. До встречи в следующих видео. Всем пока. Трианакс. Реал бизнес-тим.